Здравствуйте! И с вами я, ваш доктор Шилов. Поговорим вот о чем. Как ситуация имеет тенденцию развиваться от плохого к худшему. Вот я о чем. Человек испытал впервые какой-то в спине прострел, в пояснице, например, или в шее. И, собственно говоря, он это как-то пережил. У него за неделю все само прошло. И вроде как ничего, вылечился. Потом это возникает снова через год или там через два Потом начинает появляться более часто и уже само по себе довольно плохо проходит. Человек принимает какие-то лекарства, инъекции делает и все. Вроде как бы все нормально. Но на самом деле не все нормально. Процесс усугубляется от плохого к худшему. В тот момент, когда он испытал впервые эту проблему, у него организм как-то перестроился. То есть мышцы из-за из боли спазмировались и сократились. И нашли такое положение, при котором через неделю просто все привыкло. И чуть-чуть изменилось, перестроился сам э э стереотип и даже, может быть, чуть-чуть перестроилась геометрия постановки, то есть чисто функционально. Он нашел то положение, как будто надел какой-то корсет мышечный, при котором не так больно. В следующий раз он уже от этого положения отталкивается и еще больше ну, усугубляет эту тему. Почему? С каждым разом все хуже и хуже, потому что он становится все кривее и кривее, фиксируясь в новом положении. Вот так. Я, конечно, это немножко не так выглядит, но примерно работает это так. И поэтому, когда человек лечится просто утоляющими и противовоспалительными препаратами, то он просто снимает болевой синдром, который позволяет ему пережить фазу перестройки мышечной, которая просто перестраивается таким образом, чтобы зафиксировать вот эту болезненную проблему таким образом, чтобы больно не было. То есть найти то положение и ту работу мышц, при которой э, проблема как бы застабилизирована. Появляются новые блокады функциональные, потом они перестают в и начинается изменение позвоночника. И когда мы доходим до того, что уже меняются кости, изменить мы уже практически ничего не можем, потому что позвонок не исправишь с рихтовкой, как кузов у машины, например. Вот это очень важный момент. Поэтому при первой болевой какой-то симптоматике лечить надо не самому и не просто более утоляющими препаратами, а идти нужно к мануальному терапевту, к травматологу к неврологу и лечить комплексно, физиотерапевтически, чтобы, стере... чтобы вернуть нормальный динамический стереотип, выровнять правильно мышечный тонус и чтобы все работало хорошо. Все, всем пока, с вами был ваш доктор Шилов.